Всем привет друзья, вы в гостях у деда Вити Сегодня вот Вышел Насыпал нашему бульончику С его собратьями Поесть А вот здесь вот сделал такой Импровизированный Еще один Детский садик И тут вот у меня как видите Малыши сидят Там вот И цыпленок и утята поставил им водичку, поставил им комбикорм. Ты куда бульон? Комбикормик стартовый, пусть сидят здесь. Вот бульон выскочил и за собой увел всех. Ну, скотобаза. Да, вот так вот. Посмотрим, что там ему скажут. Другие птицы. Гляньте. Не реагируют, Вот он прошел рядом с гусем, Гусь на него не реагирует. Ничего не обидел. Аж удивительно. А ну-ка сейчас еще одного большого туда отправлю. Маленького не надо. Ну вот. Смотрите, ну сейчас посмотрим, что, что большие будут Ну вот ходят, что-то за ними прям Что ты, не рад новому жителю? Вот, сразу в лужу полезли Ой радости сколько Лужа какая у них Ну а малыши ребят Пусть еще чуть поедят отдельно Комбикорму Бульон то уже смотрите он, Ну отличается конечно от гусей От больших Со своим собратом Ну довольно таки уже хороший Все равно Малыши нервничают, смотрят, старшие ушли, тоже хотят туда, тоже хотят туда, ну, эти вот вместе ходят. <клеваешь> а, прямо... <клеваешь> ну, это по-любому чей-то из них батя. Яйцо почему-то именно тут лежит Видите, кто-то нес Вот сесарь, гаденыш Постоянно пытается драться с кем-нибудь Так, яичка дадим Дадим яичко хрюшкам Уже непонятно откуда оно взялось о, как раз та, которая кормит и первая она ну, это высосала Так, ну что, бульончик он, смотрите, ходит, все нормально. Гуси его пресса, ну теперь и малышня сюда хочет. Может их тоже выпустить? Выпустить, она ночь закрывать. они сейчас сами, наверное, вылезут. Сейчас посмотрим. Ну, малыши тоже хотят, наверное, до своих старших братцев. Сейчас открою. Отойду, посмотрю. Не хочу туда пускать больших, потому что там кормлю и стартом. Больших стартом нечего кормить. Ну вот на малышей что-то они не очень реагируют. Гуси как-то подозрительно. Бульончик, иди за, защищай своих... Братьев. Ну вот больших гуси сразу приняли, а маленьких как-то ведут себя агрессивно. Не то что прям кидаются, ну что-то. Ну пусть полазит, погрязните. Да, маленьких видите хотят обижать. Ну бульон он бежит заступаться. Бульончик твои ж родственники, ты че не заступаешься? да, маленьких я, наверное, все-таки сейчас еще закрою, пусть они недельку еще покушают хорошо на комбикор станут побольше, вот смотрите ну, а этих прям они радостно приняли довольные Этих не хотят. Ну, сейчас еще чуть понаблюдаю и посмотрим, что здесь будет. Все, всем пока. Удачи вам!